Всем доброго времени суток! 2010-е годы это не просто какой-то отрезок времени, это целая эпоха со своей историей, культурой, уникальными мемами. Давайте сейчас вспомним все это. И обещаю, если вы смотрите этот ролик после 2020 то вы обязательно пустите скупую слезу ностальгии. Сука, сердечко не выдержит. 2010 начались интересно, с протестных движений, со всех этих митингов болотных и так далее. Большинство людей, в общем-то, были недовольны существовавшим и существующим режимом. Дали ли эти манежные и болотные нашей стране что-то хорошее? Лично я думаю, что нет. Ну, разве что гражданское самосознание русского народа слегка повысилось. Хотя в дальнейшем, о чем мы еще поговорим, гайки стали только закручиваться. Все пропало. Несомненно, кульминацией вот этой вот эпохи десятых для нашей страны стала Олимпиада в Сочи 2014 года. В это мероприятие было вложено много денег. На этом мероприятии нам показали настоящее шоу. Что осталось за кадром, то вызывает споры. Однако я не пытаюсь сейчас это разбирать. Просто было такое мероприятие, которое запомнилось буквально всем. Это омрачилось разрывом братских связей с Украиной. Собственно, это противостояние назревало давно. И вот как раз в 2014 году, во время Олимпиады в Сочи, это все вырвалось. А дальше пошли эти крым -Наш», эти бесконечные войны, санкции, в итоге после всего случившегося мы имеем то, что имеем. С одной стороны нищает народ, ухудшаются условия жизни, с другой стороны гаечки-то закручиваются. Середина десятых, можно сказать, ознаменовала конец эпохи сытых нулевых. Появилась неуверенность в завтрашнем дне, тотальный кризис, чувство какой-то безысходности. В общем, сейчас, в конце десятых, мы, то есть большинство русского народа, не живем, а скорее выживаем. Привет вам, зрителям из будущей эпохи! Окей, такие основные глобальные моменты, как история и политика, мы затронули, но как же изменилась повседневная жизнь в эпоху десятых? Я заметил, и это уже общая тенденция, в обществе идет рост культа потребления. Все просто дрочат на эти айфоны, смартфоны, хайповый шмот по 100 тысяч за вещи. При том, что далеко не каждый может себе это позволить. Естественно, возрастает потребность брать это все в кредит. И В десятых, я уверен, было выдано просто куча кредитов, с которыми далеко не каждый смог расплатиться. Я даже сам какое-то время участвовал в этой системе, когда работал в связном, ездил по квартирам, подписывал кредитные договора, где беременные мамаши покупали себе айфончики. В бизнесе, в продажах товаров, в услугах на первое место выходит сервис и красивая упаковка. Все больше возникает всяких кофеин, пекарен и прочего, где тебе с любовью упакуют товар в приятный бумажный пакетик, нальют кофе в экологически чистый бумажный стаканчик и еще и подпишут твое имя и поставят сердечко. С одной стороны, весь этот сервис, стиль, выглядит весьма просто, но с другой стороны, действительно, очень стильно и даже дорого. В наше время у всех на слуху такие слова, как лофт, крафт, барбершоп, обычный день человека десятых. Ты заходишь в кофейню, попиваешь там свой любимый напиточек, лазишь в своем айфончике, затем идешь в барбершоп, по дороге в барбершоп ты закуриваешь свой вейп или айкос, а если не куришь, можешь просто крутить в руках спиннер. Там какой-нибудь мужик бреет тебе бороду, причем все это происходит на виду, то есть проходящие мимо люди спокойно могут смотреть через стекло, как один суровый брутальный мужик с бородой бреет бороду другому суровому брутальному мужику-хипстеру. Вот такая вот нынче мода. Да-да, не удивляйтесь, вот. Сейчас, в эпоху десятых, очень модны такие идеологии, как веганство, феминизм третьей волны, атеизм и прочие идеологии, исповедуя которые современная молодежь хочет как можно больше отличаться от более старшего поколения. Поэтому я решил просто взять и половить церковь покемонов, потому что пошел бы и нет. Личное общение, которое преобладало в 90-е и более-менее преобладало в нулевые, в 10-е постепенно уходит на второй план, а на первый план выходит общение в интернете и соцсетях. В десятых ты зареган в куче соцсетей, у тебя появляются мессенджеры, может быть даже каналчик на ютубе. А если ты проявляешь какие-то активности в реальном мире, то ты обязательно снимаешь это все на сторис и затем выкладываешь в свои соцсети. Кстати говоря, про интернет и соцсети. Структура интернета в десятые очень сильно меняется. Например, форумы, которые были характерны для предыдущих десятилетий, практически полностью исчезают, а все общение, даже узкотематическое, перетекает именно в соцсети. Так что не знаю, как будет дальше, но 10 точно можно назвать эпохой расцвета соцсетей. Я жду тебя, жду всех на ВК-фесте. Также 10 это еще и эпоха расцвета Ютуба. Современная молодежь не смотрит телевизор так, как это делает более старшее поколение. Они приходят в Ютуб и предпочитают смотреть контент на те темы, которые им нравятся. Это легко, быстро, удобно. Плюс можно сразу же найти единомышленников, можно найти кумиров. Сколько? Сразу же перейти по ссылкам и подписаться на их соцсети. Кстати, ребят, прошу вас сделать так с моими соцсетями. Почему бы вам не перейти по ссылочке и не подписаться на мою страничку ВКонтакте или в Инстаграме? Буду очень благодарен. Если будете писать в личку, обязательно отвечу. В общем, о чем я говорил? YouTube. Доля контента, производимая для YouTube, существенно возрастает в сравнении с привычным телевидением. И некоторые деятели более традиционных медиа потихоньку переходят именно на YouTube платформу Хайпанем немножечко. Однако и во все это нельзя не добавить ложку дегтя. Ну, давайте будем реалистами. Раз уж интернет стал развиваться и влияние традиционных СМИ на общество стало ослабевать, то и внимание наших дорогих властей к интернету и к его деятелям стало более пристальным. Появились сроки за репосты в соцсетях, появились сроки за YouTube-контент. Ну и апогеем всего этого становится закон о чебурнете. И мне действительно страшно того, что же будет дальше. Надеюсь, нам, блогерам, хотя бы не отключат YouTube, потому что, блин, это же смысл всей нашей жизни. Нам после этого придется идти на завод. Какой была эпоха десятых в культуре? В кинематографе в это время возрастает популярность фильмов про супергероев. Marvel, DC, Sony прочие компании. Просто буквально штампуют эту супергероику. Почему она так популярна, я уже снимал ролик. В общем, в год выходит не меньше пяти-шести разных фильмов про ребят, сражающихся со злом. Ну или иногда стоящих на стороне зла. В любом случае, комиксовых героев. Но что не может не радовать, в десятые продолжают творить всякого рода метры кинематографа и тоже раз в несколько лет выпускают свои шедевры. Из сериалов в десятые можно назвать эпохой Игры престолов. Как раз таки начало десятых ознаменовалось стартом этого сериала, а финал сериала, собственно, попал на последний год десятых, 2019. Ну и, честно скажу, концовка Игры престолов так себе. Ну ладно, не будем сейчас об этом. Если потереть голову карлика, вот это принесет удачу. Удачи будет больше, если у него отсосать. Что касается игровой индустрии, то в десятых игроделы уже не выпускают каких-то инноваций, многие просто предпочитают штамповать некий проверенный продукт с уже работающими схемами, причем одни игроделы копируют эти схемы у других, так все это перемешивается и создается какой-то универсальный игровой продукт, который как бы заходит всем. Просто некоторые игровые компании подходят к созданию этого продукта более скрупулезно, а другие предпочитают штамповать, штамповать и штамповать что-то каждый год. Но people have it. В музыке в эпоху десятых вновь возрастает популярность рэпа. Причем рэп сейчас это не то же самое, что рэп девяностых или нулевых. Это не культура улиц. Рэп десятых это что-то нагламуренное, будто сошедшее с обложки фэшн-журналов. Но посмотрите, как сейчас выглядят и как ведут себя популярные рэп-исполнители. То многообразие музыки, которое было характерно для нулевых, оно уже как-то сглаживается. И если тебе нравятся какие-то определенные жанры, приходится действительно выискивать что-то стоящее. Причем в современной музыке проявляется очень много флешбеков. В мейнстриме больше флешбеков к музыке 90-х, тогда как в андеграунде наоборот популярна эстетика 80-х. В общем, в интересное время мы сейчас живем. Мода, как известно, циклична, поэтому я жду возврата популярности эстетики нулевых. В современной музыкальной культуре популярно такое явление, как версусы. Сейчас туда вбухивают кучу денег. Я не знаю, сколько стоят те же рекламные интеграции перед этими версус но чувствую, что одна такая интеграция стоит ну, не меньше миллиона деревянных. Что? Ну и наконец разберем современные технологии. Да, сейчас в эпоху нулевых смартфоны это не удел мажоров, а они буквально в руках у каждого. Потому что сейчас уже сложно представить себе жизнь без мобильных приложений и вот этого вот всего. Подумайте только, в эпоху десятых успела возрасти до небес и тут же стремительно упасть популярность такого гаджета, как планшеты. Вот я сейчас в 2К19, например, не знаю, у кого есть свой планшет. Как-то все это слишком стремительно прошло. В десятые хай-тек становится уделом простых людей. Сейчас ты никого не удивишь, если у тебя есть умный дом, гироскутер, виртуальная реальность, дрон, на котором ты можешь летать и снимать красивые пейзажи и так далее. Окей, okay, мы поговорили про эпоху десятых. Она была необычная, насыщенная, в чем-то может быть плохая, в чем-то хорошая. В любом случае, опыт, пережитый нами в десятые, очень интересен. И, конечно же, я рад передавать этот опыт вам через свое видео. Ну а также мне самому будет интересно посмотреть это видео в будущем, чтобы вспомнить, а как же у нас это все было тогда. Окей, ребят, спасибо за просмотр. Спасибо за то, что вы были на моем канале в десятилетии десятых. Жду вас здесь и в новом десятилетии. Оставайтесь на моем канале, оставайтесь на позитиве. Всем спасибо, всем пока.